Привет, аудитория. В этот вторник у нас очередной турнир Лиги Чемпионов. Очередная интересная игра. Челси и Ювентус. Нашел я время, вроде бы, как посмотреть этот матч. Ну, если посмотреть матч, надо ставочку сделать, ставочку сделать и досик записать. Так вот, открываю я контору и смотрю кэфы. Смотрю Ювентус. Победа. 5 коэффициент. Думаю, не себе кэфы. Ну, думаю, ну нахер. Наверное, это какая-то замануха. А почему я так решил? Потому что Ювентус, Ювентус идет на первом месте. По сути, там со второго места он выйдет. С первого, да ему по барабану полностью. Но в чемпионате Ювентуса дела складываются не особо хорошо. Он там... Далеко не на первом месте идет. Вроде бы на шестом или на ком. Ну, не суть, неважно. Не на первом месте, если он на таком месте останется, он в следующем году в Лигу Чемпионов не выйдет. Ну, конечно, до конца чемпионата итальянского еще долго, но не суть. Зачем? Зачем рвать жопу против Челси, когда можно ничеечку сыграть? Да даже если проиграет, он не... команда не будет тратить много сил, не будет там. Травм каких-то или еще чего-то. Они больше времени и сил будут уделять чемпионату своему. Ну, чтобы, конечно, подняться в турнир от таблицы. А Челси? Что Челси? Челси у себя в чемпионате идет на первом месте. И, ть, все отлично там. Поэтому э, Челси можно смело попробовать и забрать этот матч. И выйти на первое место. Это же престижно. ну Первое место в группе. Класс. Тем более у Вентуса не будет филини э, Защитника основного. Поэтому я... Думаю, что Челси победит. Конечно, не факт, что против Ювентуса там будет куча голов от Челси. Хотя, может быть, и такое. Это же футбол, блядь. Тут вариантов вагон. Но я думаю, что Челси победит с в один мяч. И Кэф неплохой, 3.40. Подписываемся на канал, ставим лайк, дизлайк. Ну, пишем комментарии, отвечу. Все, пока.